Итак, дорогие друзья, здравствуйте. Меня зовут Дмитрий Яриков. Я автор проекта «Обмани мошенника». И настало время наглядно познакомить вас с нашей группой ВКонтакте. Все мы видим название проекта «Обмани мошенника». Аватарку официальной группы, кстати говоря, наш проект в полную силу начинает выходить в свет уже в мае. Сейчас мошенникам еще как-то представляется возможность осуществлять свои черные делишки. В мае мы запускаем полностью проект. И сейчас еще май не наступил, но у нас уже в команде 39 агентов, которые готовы вступить в бой против мошенников. Значит, если вы стали жертвой мошенничества или же знаете мошенника, сообщите нам об этом на наш электронный адрес, конфиденциальность гарантирована. Значит... Ну, Первое, что мы видим, это сообщение 22 февраля о том, что составлено второе обращение в Роскомнадзор города Москвы и города Пскова. В обращении мы указали список групп, которых предлагаем к блокировке. Мы сегодня, кстати говоря, вот получили ответ из Роскомнадзора. Работы проводятся, проверка групп уже началась активно. Значит, начнем с обсуждений. Участие в проекте. Значит, по поводу участия. Если вы хотите вступить в проект, то мы будем рады всем. Вот здесь вы подробно можете почитать информацию. Вижу, к нам уже обращаются люди, мы, всем а, агенты наши уже отвечают. Так, пошли дальше. Информация для кредиторов. Итак, уважаемые кредиторы, уважаемые кредиторы-мошенники, э, мы не против того, что вы рекламируете свои услуги предоставляете услуги, но если вы предоставляете услуги, то, пожалуйста, будьте добры предоставлять их честно, без обмана. Кредитуры или частные инвесторы, если таковые присутствуют в социальной сети, о «ВКонтакте». Проект об одни мошенника работают исключительно в интересах граждан и пользователей заемщиков. Мы не работаем для собственной выгоды и не занимаемся финансовой деятельностью. Если, дорогие друзья, вы услышали, что наша группа чистит себе место, чтобы потом проводить свои аферы – это просто обычные доводы мошенников. Мы никогда не занимаемся не планируем заниматься финансовой деятельностью. А, я вам больше скажу. У меня своя туристическая фирма, мне этого вполне достаточно. Меня не интересуют кредиты. Мне интересно заниматься любимым делом, а именно туризмом. Путешествовать – это мое. А вот э, обманывать э, честных граждан и людей э, – я это не приемлю. Значит, подробно также можете почитать, что и как, как мы работаем, вот, так, что у нас дальше, пошли дальше, значит, дальше у нас идеи-предложения, и но это мы рассматривать не будем, в принципе, что-то рассматривать, у вас есть идеи-предложения, и пожалуйста, кидайте их сюда, будем рассматривать, отвечать вам. Итак, 85 человек у нас уже. Вчера было 76. Спасибо всем, кто к нам присоединяется. Значит, и пройдемся немного по стеночке нашего сообщества. Друзья, существует такая страница, которая называет себя Оленька Волкова. Оленька. Мошенница. Осторожно быть нужным мужчинам, так как мошенница грозит разместить фото на местных гей-сайтах. А к тому же еще и деньги ваши заберет. И больше вы о ней ничего не узнаете. А, о том, что мы будем теперь созваниваться по аудио-видеосвязи с потерпевшими и тех, кого обманули, это не секрет. Вам достаточно скачать а, на свой смартфон а, из... А, Google Play Market или, или магазина iOS, приложение Viber и настроить его. И мы будем с вами бесплатно общаться как по телефону, так и по видеосвязи. Так, опять же про Оленьку, вот, кстати говоря, она моему коллеге Максиму писала подобные сообщения, тебе больше всех нужно, фото твои гейские на сайты в твоем городе улетят, маме своей <coughs> лучше дай свинота. Вот такие кляузы могут писать мошенники. Они просто больше ни на что не способны. Вот И, в принципе, на стеночке можно ознакомиться со списками мошенников и какая у них мошенническая деятельность. Вот, если вы видите такие вот картинки в финансовых группах, бегите от них подальше, друзья. Они очень яркие, едкие ядовитые. Это надо об этом задуматься. Все вы прекрасно понимаете, например, есть такие хищники безобидные, да, как наподобие какие-нибудь лягушечки, да, маленькие. Но они имеют, имеют очень едкий и такой специфичный цвет, привлекающий. И, как правило, хищники на таких зверей не нападают, потому что прекрасно понимают, что в этом зверьке есть подвох. Не зря он такой яркий. Не надо доверять ярким картинкам, друзья. И дешевым, причем дешевым картинкам, дешевой рекламе. Все, стеночку мы почитаем, вы почитаете. Здесь много чего интересного. Это была небольшая обзорная экскурсия по нашей группе. Если у вас есть какие-то вопросы и идеи, опять же скажу, задавайте их во вкладке «Идеи и приложения» в обсуждениях. Если есть какие-то другие вопросы или что-либо еще, если хотите даже сотрудничать, пишем сюда. Отправить сообщение. Вот, бац. Мы ответим вам в течение 6 часов, даже раньше. В течение, в течение часа отвечаем, даже в ночное время. Мы работаем круглосуточно. Все, друзья. Всем спасибо за внимание. Всем пока. Ждем мая. Ждем открытия проекта. Будет очень весело. Па пока.